добрый день уважаемые коллеги подписчики перед вами модель 721 f xr название буквы xr говорят об удлиненной стреле z-образного типа вот пожалуйста обратите на нее внимание то есть стрела удлиненный вариант который позволит грузить высокий борт самосвала более 4 метров z образные Механизм, в принципе, стандартное отраслевое решение, которое встречается на широком спектре фронтальных погрузчиков на рынке и позволяет уверенно работать с ковшом, позволяет развивать высокое вырывное усилие на уровне опорной поверхности, именно данный механизм. Масса данной модели чуть более 15 тонн, если говорить да, о размере, и грузоподъемность машины составляет 4, почти 4,5 тонны. В стандартной комплектации этот погрузчик у нас оснащается оригинальным ковшом, также который идет из Италии, объемом 2,5 метра кубических. Это машина, которая премиум производит в Италии, она производится, итальянская. она итальянская. Uh -huh. Все наши фронтальные погрузчики, они производятся в Италии, 7-7 uh -huh. моделей. Стоит начать рассказывать с двигателя, я предлагаю обойти машину да, и подойти к моторному отсеку а электро да у нас электрически открывается капот обратите внимание сейчас он у нас откидывается и можем быстро переместиться в подкапотное пространство. И если сравнить опять же, да, с другими производителями, есть варианты открытия просто сервисных двер, дверец, что не всегда удобно. Здесь мы абсолютно полностью откинули капот и можем подойти ко всем элементам. Вот здесь находится у нас выключатель массы, да, все удобно с уровня земли. Так, а это подключение внешнего источника питания. Да? Mm -hmm. да. Относительно двигателя, здесь стоит двигатель FPT, Fiat Power Train Technologies, это бренд нашей компании, двигатель, который устанавливается на сельскохозяйственной техники, на коммерческом транспорте и на нашей линейке строительной техники на различных продуктах. 6 цилиндров, 6,7 объем двигателя и, если говорить про мощность, это 195 лошадиных сил. Электронно-регулируемая топливная система Common Rail достаточно экономична да, в расходе топлива. По системе охлаждения. Очень интересное решение, причем оно есть только у нас. Это система охлаждения реализованная в виде куба. Здесь все радиаторы располагаются у нас в формате да, так называемого куба угу. и не перекрывают друг друга. То есть воздух подходит беспрепятственно ко всем этим узлам и без проблем производит охлаждение. Кроме этого, в стандарте на всех абсолютно наших моделях мы ставим реверсивный вентилятор. То есть реверс включается да, uh -huh. и позволяет изменить направление потока воздуха. Uh -huh. Если плавно уходить от двигателя да, и переходить к трансмиссии мостам, то мосты на данном погрузчике ZTF компании – и по блокировке дифференциала, это дифференциал повышенного трения и на переднем, и на заднем мосту. В условиях где-то бездорожья, когда, там, допустим, осенняя да, погода, оператор особо не напрягается. То есть блокировка срабатывает автоматически без его участия. Здесь у нас установлены шины Michelin. Вот видна размер, размерность шин, да, 20,5 R25, передние и задние шины. По коробке, коробка автоматическая, PowerShift, 4 передачи вперед, 3 передачи назад. Четырехступенчатая. Да, четырехступенчатая. То есть управляется чуть позднее можем посмотреть в кабине да но все управление у нас с джойстика удобно И если говорить про саму трансмиссию поскольку мы находимся здесь рядышком с ней обратить внимание на защитные пластины то есть вот эта пластина сбоку она позволяет закрыть все важные компоненты то есть где-то настройки да где может отлететь какая-то арматура на кусок угу. ничего не попадет и низ тоже закрыт пластиной Здесь, к сожалению, может быть не совсем удобно посмотреть, но днище вот тоже закрыто а, пластиной. Так, а коробка у нее тоже ZTF стоит, да? Коробка тоже То ZTF. Да, ztf да, В стандартной комплектации, опять же, на всех наших погрузчиках мы устанавливаем опцию Ride right Control по умолчанию. Это мягкая подвеска стрелы, которая позволит демпфировать вот эти колебания, меньше просыпать материалы из ковша, что обеспечит большую производительность на выходе и комфорт для оператора, бесспорно. Ну несколько слов про ковш. Ковш общего назначения, как уже сказали, объем два с половиной метра кубических. Зубья да на болтах в принципе все удобно реализовано здесь такая расширенная комплектация представлена с гидролинией так называемой x3 это гидролиния которая может потребоваться для работы каких-то щеток либо с лихоцным захватом с грейферным то есть любое навесное оборудование которое требует наличия гидролинии на машине бывают ковши с высокой разгрузкой либо поворотные ковши любая навеска которая подключается от гидролинии и соответствующего в кабине у нас тоже присутствует на вот эту гидролинию. Большая степень остекления, хорошая обзорность и вперед, то есть и фронтальная, да, и боковая, без проблем, все видно. Рабочее освещение также на кабине присутствуют, фонари, да, достаточно Комфортно. и вот видим а, уровень боковой дверцы да он сверху донизу остекление то есть позволяет контролировать рабочую зону даже в а, нижней части машины угу. предлагаю забраться в кабину а, все наши кабины фронтальных погрузчиков оборудуются защитной конструкцией robs Fobs. об этом символизирует вот эта табличка которая находится угу. сзади а, кабины Сиденье. Как мы видим, да, на пневмоподвеске. И у него есть подголовник. Здесь, соответственно, у нас подлокотники могут регулироваться. По управлению, да, мы сказали, что у нас коробка автоматическая. То есть, видим, да, uh -huh. все управляется. Рабочее оборудование у нас все управляется с жосиком справа от... Оператора находится приборная панель с основными а, кнопками, кондиционер, вот различные позиционеры, возврат копанию, выравнивание, плавающее положение, все это присутствует на машине. Опция Ride right Control, реверсивный вентилятор. Мы сказали, что на машине есть блокировка LSD, то есть кнопка да, автоматического срабатывания. Либо вот есть кнопка, можно включить автоматическая, да, либо принудительная, uh -huh. с участием оператора, кнопкой на полу. Кабина очень достаточно просторная, то есть удобно внизу поставить ноги. Я думаю, оператор <laughs> любой комплекции удобно сможет работать. Для создания микроклимата множество воздуховодов направленных и на переднее стекло, и на боковые стекла. Я мне кажется, в прошлый раз считала больше 12 их точно. Ну, видно, да, что к этому вопросу подошли очень да. хорошо. Вот они разной формы, причем и вот такие, и вот такие. Даже крючки повесила. Да. По рабочим режимам 4 рабочих режима. Состояние о технических жидкостях все выводится вот с помощью угу. на эту приборную панель. Если посмотреть по компонентной базе машина достойная, то есть это движок и трансмиссия.